Вслед за ягодным сезоном наступила пора и для грибников. Она продлится вплоть до начала октября. Сбор грибов – это не просто времяпрепровождение, а достаточно серьезное хобби, которое требует обширных и полноценных знаний. И поэтому очень важно знать, какие виды небезопасны для нашего здоровья. Об этом рассказал эксперт КФУ Ким Потапов. Ядовит и грибов на самом деле не так много, как съедобных или несъедобных, это небольшая относительная категория. К ядовитым, ну, к особой категории грибов относится свинушка тонкая, которая содержит вещества, способные накапливаться в организме. Это, в общем-то, может закончиться фатально для человека. Также эксперт посоветовал, в какую емкость лучше собирать грибы. Грибы нужно собирать в Посуду, которая, в общем-то, проветривается, потому что грибы э, относятся к скоропортящимся продуктам. Э, в таре храниться они долго не должны. Э, грибы обязательно обрабатывают в течение там, ближайших 8-10 часов. Прежде чем пойти в лес за грибами, стоит изучить, какие именно будут безопасны для здоровья. Лилия Баталова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюс.